Здравствуйте! Сейчас, сегодня, 31 июля, бассейн превратился в болото. Я дошел, наконец, до того, чтобы сделать песочный фильтр. Тем более, насос мне позволяет сделать его, использовать его. Я решил его сделать своими руками. Приобрел вот такую емкость на 30 литров. Проделал в ней отверстие. Крышка не завинчивающаяся. Не сорвет давлением. Так что я думаю, давление она должна выдержать, хоть и полиэтилен. Вот такой фильтр сделал. Спаял. Впаял. Впаял. Полиэтиленовый. Труба в него не лезет. Другого я не смог найти. Но я туда впаял 32 трубу, задушил. С другой стороны, соответственно, также впаял 32 трубу. Такое соединение это будет у нас приходящий патрубок. Сейчас будем паять дальнейшую конструкцию. Вот такая дудка получилась, будет разбрызгивать воду вверх, чтобы не размывало песок, лень мне было делать, придумывать какую-то тарелку для разбрызгивания, поэтому я взял просто насверлил много отверстий в трубе, сейчас ее припаяем, зафиксируем и будет понятно. Вот так собрал фильтр на резиновых прокладках и стой. той, и с другой стороны. Затем досыплю песок и установлю разбрызгиватель. Пока не собираю дальнейшую схему, посмотрю, как будет работать. Соберу без переключателей. В дальнейшем соберу схему с промывкой с обратной. Также на резиновых прокладках собрал разбрызгатель. отверстия направлены вверх, вниз не стал направлять. Хватит и так. Что ж, сейчас засыпем песок. Попробуем подсоединить и запустить. Купил в Аби за 600 рублей 25 килограмм кварцевого песка для бассейна. Творцевый, мытый, прокаленный, очищенный Посмотрим, как будет работать Сейчас его засыплю Вот так вот это выглядит с песком Закрываем Неудобно одной рукой. Покажу вам потом. Таким образом я собрал и запустил песочный фильтр. Пока по временной схеме. Без промывки. Затем добавлю краны, трубы. Поставлю более стационарно. Пробно. Хочу посмотреть, как очищется бассейн. Также у меня работает самодельный скиммер Неплохо так работает Пишите в комментариях, если кому интересно, как сделать такой скиммер Он обошелся мне 120 рублей и 20 минут времени Всего расходов данный бак стоил 500 рублей Песок 25 килограмм стоил 600 рублей, фильтр 80, 80 рублей, картридж, труба 32, два метра стоило 200 рублей, ну и какие-то там копейки стоили фитинги различные. Вот. Таким образом получился неплохой песочный фильтр который работает чуть позже я добавлю видео как очистился бассейн посмотрим завтра пускай ночь стоит.